Активация промокода. Варианты и условия использования. Вариант номер один. Активация промокода для нового портала. Перейдите по ссылке под данным видео на страницу регистрации bitrix 24 Введите необходимые данные. Подтвердите условия лицензионного использования. Далее в поле промокод введите необходимый вариант. Нажмите «Создать». Вариант номер два. Активация промокода для текущего портала. Пользователям с правами доступа администратор, в правом боковом меню перейдите по ссылке Мой тариф. В верхнем меню перейдите по ссылке Мой тариф. В разделе Тариф перейдите по ссылке Активировать купон. Укажите ваш купон. Нажмите Активировать. Условия использования. Промокод действует только на тарифе бесплатный. Промокод действует на новом и существующем портале. На портале промокод можно применить только один раз. Для старта работы в системе Bitrix24 и использования бесплатного тарифа мы подготовили несколько вариантов пакетного внедрения, которые оптимально подойдут компаниям, которые фиксируют. Фиксированные сроки и зафиксированную стоимость хотят получить гарантию стопроцентного внедрения.